Коллеги, снова привет! Андрей Тихонов с вами. И получается восьмая серия, возможно, заключительная нашего мини-сериала по лечению сагитальных и вертикальных аномалий прикуса. И сегодня она посвящена открытому прикусу. Ну, по сути, открытый, это в какой-то степени глубокий, только наоборот. Логика у нас опять будет та же самая. Как и во всех аномалиях прикуса, и как в недавней серии про глубокий прикус. Значит, первое это механизмы. Каким образом мы можем уменьшить а, глубину, а, выраженность открытого прикуса, прошу прощения, как мы можем увеличить глубину перекрытия? Да? Понятно без меня, что мы можем сделать или а, экструзию резцов, или ротацию нижней челюсти против часовой стрелки. Итак, у нас открытый прикус, мы можем либо экструзировать верхние резцы, либо экструзировать нижние резцы, либо повернуть всю нижнюю челюсть против часовой стрелки и таким образом закрыть открытый прикус. А, Идем по стандартной схеме. Механизм, диагностика, механика. Механизм. Э, экструзия верхних резцов. Диагностика. Понятно. Арка улыбки, дисплей. Видна ли десна во время улыбки. Это основные вещи. Да? По фотографиям, по фотодисплею, по видеодисплею и так далее. Нижние резцы. То же самое. Э, нижний дисплей. Насколько нижние резцы видны во время разговора речи. После анализа этих вещей принимаем решение, на сколько миллиметров примерно мы можем себе позволить закрыть дезоклюзию в данном случае за счет экструзии верхних и за, за счет нижних резцов. Да? Если мы решаем экструзировать нижние резцы, то мы переходим к механике Х экструзии, которая в общем, достаточно понятна. Это обычно просто работа дугой, то есть гиперкоррекция по позиционированию брекетов. Например, более гингивально фиксируем брекеты резцов. Дуга помогает нам экструзировать верхние резцы, нижние резцы, смотря где мы сделали гиперкоррекцию, и помогает обычной ластиками области клыков, то есть какими-то передними ластиками, которые помогают резцам экструзироваться. Это так очень пока грубо, первый механизм экструзии резцов. Второй механизм это ротация челюсти против часовой, таким образом закрытие прикусов. Получается, что этот механизм будет срабатывать, понятно, в двух вариантах, либо мы э, ротируем нижнюю челюсть с дистракции в мыщелке, да, то есть мы поворачиваем нижнюю челюсть вот так вот. а мыщелок у нас в этот момент выходит из ямки вниз, да, то есть если это вот нижняя челюсть да, вот так вот, то она какое -то такое движение делает, то есть нас закрывается впереди, но увеличивается задняя высота. Мы, мы это эту тему обсуждали уже при коррекции второго класса ротации челюсти против часовой нетрадиционные подходы. Вот. То же самое здесь. При открытом тоже можно сделать дистракцию. Например, дать эластики сильные, там, достаточно области клыков. И таким образом вокруг контакта на малярах или при малярах повернуть челюсть против часовой дистракции в суставе. Но мы как бы уже обсуждали традиционный подход, ортонетический, стоматологический, не считают значимую дистракцию нормой. Поэтому мы все-таки хотели, чтобы головка упиралась там, в ямки. И поэтому такой подход как бы особо <coughs> не применим в традиционной такой научно обоснованный, классический, проверенный временем ордонтии. Вот. Получается, что у нас остается второй механизм ротации челюсти против совы. Это интрузия тех зубов, на которых идут контакты. И здесь понятно, что чем меньше зубов смыкается, тем легче такой механизм осуществить. Ну а понятно, что степень выраженности открытого прикуса тем больше, чем меньше зубов смыкается. А вот механизм интрузии маляров для ротации челюсти против собой, он, конечно, облегчается в такой ситуации, когда смыкается мало зубов. Самые простые в этой ситуации истории это там внедрение 6-7 только, когда контакты только на малярах, мы можем внедрить 6-7. И по разным авторам там на каждый миллиметр интрузии маляров мы получаем там 2-2,5 миллиметра закрытия прикуса в передней модели, то есть достаточно мощный инструмент интрузия маляров. нижний маляр внедрять трудно, это, вы знаете где-то там до миллиметра максимум, там по некоторым исследованиям 0,5, 0,8 миллиметра. Такие цифры вроде не очень большие, а интрузия верхних маляров более, возможно, у среднего человека там это достигает двух-двух с половиной миллиметров в случае открытого прикуса, что может дать нам, соответственно, закрытие прикуса около 5 там миллиметров, да? Вот. Ну, с нижними малярами желательно хотя бы не давать им, получается, хотя бы не давать им экструзироваться, что тоже возможно. Да? Окей. Соответственно, механика интрузии маляров и диагностика, точнее, в другом порядке. Диагностика сначала, как всегда, потом механика. Ну, диагностика. Мы хотим интрузировать маляры тем пациентам с открытым прикусом, у которых не хотим экструзировать резцы. То есть, тут все довольно просто. Не хотим экструзировать резцы, но пациентам, которых уже нормальный дисплей и улыбкой мы получим в результате экструзии или увеличенный дисплей, или десневую улыбку, или то и другое вместе. И вторая причина, по которой мы хотим интрузировать маляры и решать прикус открытый за счет ротации челюсти нижней против часовой, это ситуация, когда у нас увеличенного высота и мы хотим хоть как-то ее снизить. Да? Интрузия маляров с ротацией челюсти против часовой снижает высоту лица, но не очень много. По научным данным, у пациентов с применением мини-винтов, с открытым прикусом Среднее снижение высоты лица, передней составляет там, от 3 до 4 миллиметров. Не так много. Если речь идет про сантиметр и более в такие вот масштабы, то это хирургия. Поэтому если пациент жалуется именно на длинное лицо, вы понимаете, да, там, на увеличение передней высоты лица, значимое, для него это эстетически важно, то такое лечение проводится хирургическим путем. Если же пациенту высота не столь важна, но мы просто хотим закрыть открытый прикус, не экструзируя резцы по эстетическим соображениям и также по соображениям стабильности, то тогда мы должны сфокусироваться на интрузии боковых зубов и ротации челюсти против часовой как следствие этой интрузии. Вот. Соответственно, механика здесь понятна. Вот из доказанных научно способов интрузии маляров есть накладки, как ни стало, накладки могут немножко все-таки интрузировать зубы, но в большинстве исследований показаны цифры больше 0,5 мм, где-то до 1 мм. Самый типичный, вы знаете, способ интрузии маляров – это, конечно, использование скелетной опоры, мини-винтов, мини-пластин и так далее. Это не мешает нам комбинировать этот метод с окклюзионными накладками в боковом отделе. Накладками выше высоты покоя, то есть выше 2-3 мм в боковых отделок, чтобы обеспечить интрузионный компонент и на нижние маляры, если мы не хотим, например, вниз ставить мини-винты. Ну, чаще всего на практике мини-винты ставят наверх, дать как минимум 4 штуки щечно и небно, по одному с каждой стороны. А накладки боковых отделей, например, могут способствовать тому, чтобы нижние маляры при ранее, там каких-то перепадов по высоте между малярами не экструзировались, когда мы там что-то упустим в механике. Вот. Ну, а может быть, даже немножко интрузировались. Да? Соответственно, на... еще один аспект коррекции открытого прикуса связан с тем, что мы должны подумать о наличии места. Ведь любая неровная шпея, вот про глубоком я забыл сказать, да, глубокая шпея, а по сути при открытом там, обратная шпея, ну, неважно, неровная, не плоская кривая, да, она требует места для своего выравнивания. Поэтому если мы, например, экструзируем резцы или пытаемся выровнять, да, э, там вот расходящиеся окклюзионные кривые, да, вот таким вот образом, при глубоком прикусе то же самое, если мы хотим глубокую шпею выровнять, нам нужно место. Если мы место не получим, то э, можно, приложив большие усилия, выровнять окклюзионные кривые, закрыть открытый прикус, но это приведет к протрузии. То есть отсутствие места при коррекции неровной окклюзионной кривой приводит к протрузии. Протрузия враг открытого прикуса. При глубоком мы об этом как-то сильно не думают, потому что глубокий прикус всегда корректируется, да, и протрузия, она, по сути, в какой-то степени является одним из способов коррекции глубины перекрытия. За счет протрузии происходит как бы такая неистинная относительная интрузия, то есть режущий край интрузируется. Но при открытом прикусе вот такое движение нам по понятным причинам невыгодно, потому что оно прикус раскрывает. Поэтому любой метод коррекции открытого прикуса должен обеспечивать каким-то образом создание места. Создание места по понятным причинам, кроме протрузии, мы можем получить банальными вещами типа сепарации, но если говорить про серьезные какие-то вещи, то это или опрайт боковой зубов, то есть дистерризация верхних и нижних зубов наклоном назад, например или удаление зубов, да? то есть вот такие два наиболее частных способа создания места, но ну, я сейчас не говорю про расширение, которое, безусловно, тоже очень важный компонент в лечении открытого прикуса, потому что все понимают, что для открытого прикуса с точки зрения стабильности, для успешной его коррекции требуется конечно же наличие хорошего трансверзального верхнего размера верхней челюсти, чтобы языку было комфортно проводить время в верхнем этаже ротовой полости. Поэтому расширение, конечно, мы нормализуем верхний зубной по ширине или достигаем его не сужения при любом лечении, в том числе с удалением. Но также мы должны получить место за счет там, часто опрайта боковых зубов или, а, допустим, там, удаления зубов. Это производится либо а, с мини-винтами, что наиболее эффективный способ, либо есть методики реверсивных дуг, многопетлевой техники. Я не буду здесь в этом видео подробно про это говорить, потому что у нас был в блоге Тихонов Орта пост на эту тему а, «Мифы МПД». Многопетлевой техники часть 1 лечение открытого прикуса и там поподробнее расписаны в принципе что делает многопетлевая техника и что делают реверсивные дуги в технике прямой дуги с эластиками в переднем отделе при коррекции открытого прикуса как раз способ получения места за счет прайта боковых зубов и экструзии передних да? и таким образом делаются более параллельные окклюзионные кривые Поподробнее там можно с этим ознакомиться, но эти способы не снижают высоту лица по научным данным, поэтому не могут конкурировать с миниментами при лечении открытого прикуса, а мини-менты же все-таки справляются с задачей снижения высоты лица и не экструзируют резцы. Это их основное преимущество, и используем эту механику, скелетные опоры с интрузией маляров, когда мы уже обсуждали, не хотим экструзировать резцы по эстетике и хотим немножечко хотя бы снизить высоту лица. Еще один бич открытого прикуса, вы знаете, нестабильность. Около 25% по систематическому обзору литературы рецидивируют в первый год. Я думаю, что интервал там 5 и более лет, то процент будет выше, поэтому у пациентов есть смысл предупредить с открытым прикусом как минимум о трех вещах. Первое, вероятность рецидива может составлять до 1,3 в долгосрочной перспективе. Понадобится ношение эластика в переднем отделе, что требует дисциплины от пациента и согласия на это. Ну а также, что может потребоваться миогимнастика, работа с языком, чтобы помочь ему привыкнуть находиться в более правильном верхнем положении ротовой полости. Как минимум эти три вещи есть смысл поговорить на берегу еще до начала лечения. Ну а в качестве ретенции мы стараемся... Конечно, понимать, что функция языка нормализована, обеспечить нормальный трансферзальный размер верхнего зубного ряда, обеспечить стабильность интрузии маляров, то есть, сделав ее в первой части лечения, потом стабилизируя к мини-винтам эту интрузию. Вот. Ну и, собственно, вот это, наверное, основные вещи, которые нужно обеспечить, чтобы открытый прикус был стабильным. А, галопом по Европам понятное дело, но это и есть краткий конспект изложения, подробнее с деталями, со всеми примерами, разбором мы знакомимся на семинаре. Спасибо вам за внимание. Это был конспект семинара лечения сагитальных и вертикальных аномалий. Буду рад видеть всех вас на семинаре по лечению этих актуальных аномалий прикуса, в котором мы по полочкам четко, честно и понятно разберемся и разложим все по своим местам в этой интересной, но непростой теме. Спасибо за внимание, всем пока, удачи в работе.